Отруби для похудения. Здравствуйте, я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. Итак, отруби для похудения. Чем перекусить вечером? Сегодня поговорим о том, каким должен быть правильный перекус. Многие, кто хочет питаться правильно, задаются вопросом, чем можно перекусить, чтобы не навредить фигуре и здоровью. Я предлагаю один из вариантов правильного перекуса – отруби. Мы прекрасно знаем, что в качестве правильного перекуса можно использовать фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи йогурты но все эти продукты мы можем употреблять только в дневное время. А чем же можно перекусить вечером, когда до сна еще далеко, а ужин уже позади? Многие знают, что отруби полезны для очищения организма, но мало кто использует отруби в качестве правильного и полезного перекуса. Отруби содержат очень ценные для нашего организма вещества витамины А, Е, группы В, а также ряд полезных микроэлементов кальций, магнит, калий и много других. Но самое главное, они содержат пищевые волокна, клетчатку, Именно она позволяет использовать отруби в качестве правильного перекуса. Ведь клетчатка не усваивается организма. Собирая всю грязь из кишечника, клетчатка выводит наружу токсины, ядовитые вещества и непереваренные частички пищи. Таким образом, создавая Ощущение сытости, препятствуя перееданию, клетчатка не только удовлетворяет нашу потребность в правильном и полезном перекусе, но и усиливает работу кишечника, снижает активность образования жировой ткани, нормализует микрофлору кишечника, предотвращает дисбактериоз. Употребление клетчатки является профилактикой многих заболеваний. Пищевые волокна притягивают к себе холестерин, другие яды, выводят их из организма, тем самым препятствуя возникновению заболеваний сердца, сосудов. Так как клетчатка устойчива к действию пищеварительных ферментов, организм не усваивает ее, и вы не получаете ненужных калорий в вечернее время. Поэтому, употребляя отруби в любое время дня, вы получаете сытный, полезный и правильный перекус, который позволит вам избавиться от чувства голода и не переесть в следующий прием пищи. Согласитесь, если от обеда до ужина вы ничем не перекусили, есть большой риск сесть на ужин намного больше нормы. Для тех, кто спать поздно, ближе к ночи возникает желание чем-то перекусить. Но вечерний перекус – это нагрузка на пищеварительную систему, ведь ночью наш организм должен отдыхать. Отруби со стаканом кефира или любого кисломолочного несладкого продукта великолепно насытят нас и избавят от неприятных ощущений голода. И, что очень важно, помогут организму избавиться от токсинов. Надеюсь, вам понравилась моя информация. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Мне важно знать ваше мнение. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. И будьте здоровы. Всего хорошего.